Добрый вечер, добрый вечер, братья, никарагуанские друзья. Мы приветствуем здесь российскую делегацию encabezada por el Viceprimer Ministro de la Federación de Rusia, Yuri Borisov. Hemos tenido la oportunidad de compartir con él sobre la agenda que lograron cumplir мы обсудили с ним повестку дня, по которой собираемся провести все необходимое, все необходимые работы. Corto, В кратчайший срок que que мы коснулись всех тем, которых нужно было коснуться. Наша забота борьба о мире, борьба за мир. Una... Мы всегда находимся в процессе борьбы за мир. И самое лучшее, что есть у человечества, это защита мира и работа в пользу сохранения мира. Этого нас вдохновляют и кровь, и героизм русского народа. Когда они противостояли фашизму и нацизму. И победили их. Они спасли Европу. Они спасли США. Они спасли человечество. No Это забывать нельзя esto en los que nuevamente los imperios и в настоящий моменты переосноваentatan снова восстает против мира y atentan contra la paz en, la forma en que están... Восстает в такой форме, как они сейчас нападают на Россию. Нельзя no забывать no то, что случилось несколько лет назад, немного лет назад, попытка переворота и переворот в Украине estado. да, там был переворот подобный тому, который затеяли здесь в 18 году de sangre al pueblo здесь тоже кровь пролилась никарагуанского народа Destruyeron, incendiaron. были разрушения Злочинство, no но они не смогли победить, они не добились своего. Была здесь кровавая бойня. Это была попытка государственного переворота. Это было попытка государственного переворота. И за, этот, за эту попытку государственного переворота, за тот переворот, Europa, никто не осудил ни Соединенные Штаты, ни Европы. Это, это был государственный переворот, который изменил государство, Украины И это как раз на против состояния мира. И мы говорили делегацию, которая и, и товарища Юрий мы выражаем президенту Путину нашу солидарность. И... Nuestro aliento en esta lucha que está librando И пожелание вдохновить Руси его в этой победе, которую они сейчас тоже ведут за дело мира. Uh, y, bueno, У нас есть повестка, paz, повестка достижения Это коммерческие вопросы. Это pueblo, темы, которые ведут к укреплению отношений между народами. Делегация очень э широкая повестка. Con, э В этой делегации участвовали э вице-министры э по различным отраслям. Han venido abordando con nuestros funcionarios, con nuestros ministros. И они обменивались мнениями со своими коллегами министрами нашего que правительства. Que la И, una И это была очень интенсивная работа. Una por la paz. Работа за делом мира. Hermano, Yuri, так что, товарищи братья, oui. Putin, правительство России, президент Путин, мы заверяем вас в нашем сопровождении вашего дела борьбы за мир. И мы уверены, что еще раз повторяется intentos de, guerra, de, agresión, de мы в приоритет ставим del... против... de la tierra попыток... va a realizar uh, типа афганской мы желаем мира Así. Уважаемый господин президент, уважаемая госпожа вице-президент, позвольте от лица российской делегации поблагодарить за теплый прием. Мы находимся у вас в гостях по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина, который просил передать вам всяческие поздравления и солидарность со всем курганским народом. Наша задача была посмотреть возможность увеличения или масштабирования наших торгово-экономических взаимоотношений. Поэтому мы провели конструктивную встречу с вашими коллегами с целью посмотреть резервы по всем направлениям торгово-экономического сотрудничества, научного, гуманитарного, instrucción del señor presidente de la Federación de Rusia. Y... Estimado señor presidente, estimada compañera Rosaria, nosotros estamos aquí representando a nuestro país y a nuestro presidente por su encargo. Estamos aquí para ver las posibilidades de ampliar los ámbitos de cooperación, estrechar los lazos de cooperación entre nuestros pueblos hermanos. За последний год товарооборот у нас вырос практически в три раза и составляет более 160 миллионов долларов, но, как показали анализ наших потенциальных возможностей, это не предел. Мы можем кратно увеличить в интересах обоих сторон этот товарооборот, над чем мы и будем работать в ближайшее время. En, los, en el último año el intercambio de mercancías entre nuestros países ha crecido tres veces, eh, superó 160 millones y esto no es el límite, hemos visto, hemos analizado y nos dimos cuenta de que estamos en condiciones de varias veces multiplicar esta cantidad de intercambio de mercancías entre nuestros países. En esto vamos a seguir trabajando, este es nuestro compromiso. На протяжении более 40 лет мы оказывали военно-техническую помощь Никарагуанской армии. Мы также обсудили вопросы нашего будущего военно-технического сотрудничества и будем двигаться и в этом направлении. 40 Хочу еще раз поблагодарить вас за радушный и теплый прием. Нам есть над чем работать, и я думаю, что наш сегодняшний визит сыграет, может быть, ключевую роль в развитии будущих отношений между нашими двумя странами. Tenemos muchas cosas, mucho campo donde trabajar juntos y esperamos que esta visita de hoy eh, brindará sus frutos en el futuro y pronto.